Здрасте, участники психологического канала Немиркин. Чувствовали ли вы в последнее время пустоту? Если вы чувствуете волнение или путаете, что такое эта затянувшаяся пустота, это может быть одиночество. И это может означать, что вы испытываете его на более глубоком уровне, чем вы думали. Мы рассмотрим несколько признаков, которые могут помочь вам понять, является ли то, что вы чувствуете глубоким одиночеством. Во-первых, поговорка гласит, страдания любит компанию, но не одиночество. Это довольно логично, если уравнение в вашей голове выглядит примерно так – одинокий равен одному человеку. Столько людей вместе, и одиночества больше нет. Исходя из этого, можно предположить, что группа одиноких людей, собравшихся вместе, будет иметь значение. К сожалению, это уравнение не учитывает нюансы того, как работают люди, а именно чувство распространяется. На самом деле происходит то, что в группе сила одиночества усиливается, а не ослабевает. Как это работает? Одинокое поведение не работает в группе, когда вы одиноки или вообще одиноки. Вам не нужно быть социально подкованным, потому что вы просто разговариваете сами с собой. Вам не нужно быть самосознательным, потому что единственный человек, который наблюдает за вами – это вы сами. Теперь представьте себе комнату, заполненную людьми, которые понятия не имеют, как ужиться друг с другом, как вдруг их собрали вместе и сказали «Будьте милыми». Конечный результат – еще большая неловкость, еще большая враждебность и презрение. Так что теперь, в дополнение к прежним чувствам, одинокие люди чувствуют себя отвергнутыми. Хотя мысль о том, что этот человек понимает меня и знает, через что я прохожу, успокаивает. Возможно, лучше начать общаться с кем-то, кто, возможно, был рядом, но сейчас его нет. Второе. Вы начинаете голливудствовать. Моя драгоценность. О, не волнуйтесь. Возможно, вы не начнете терять волосы и бегать в льняной одежде. Если начнете, и это сделает вас счастливым. В этом нет ничего постыдного. Этот пункт означает, что признаком глубокого одиночества является развитие сильной привязанности к неодушевленным предметам. Если подумать, Голум был довольно одинок. Материализм не обязательно является причиной одиночества. Однако одиночество имеет тенденцию порождать материализм. Это приводит к циклам розничной терапии, когда покупка этой вещи заставляет вас на короткое мгновение почувствовать себя хорошо. И вы повторяете. И вместо того, чтобы люди составили вам компанию, вы начинаете накапливать вещи. Вы можете легко увидеть, как это может привести к долгам и уменьшению сбережений, усугубляя стресс, который вы, возможно, уже испытываете. Поэтому в следующий раз, когда вы нажмете кнопку «Купить сейчас», сделайте передышку. Спросите себя, как и зачем вам нужна эта вещь. И, возможно, найдите менее затратные способы занять свое время. Номер три. Вы чувствуете себя одиноким, даже когда вы не одиноки. Это чувство может быть очень дезориентирующим, потому что вы логически понимаете, что вас окружает вся ваша группа друзей, но все равно чувствуете себя изолированным и отстраненным. В другое время вы можете чувствовать себя отчужденным и одиноким. Когда вы один, вы не можете ни с кем поговорить, потому что никого нет рядом, но когда вы с друзьями, вы все равно чувствуете, что не можете ни с кем поговорить. Такое ощущение, что одиночество преследует тебя независимо от того, с кем ты или не с кем. Это очень расстраивает. Как всегда, если вы сделали все возможное, но у вас все еще нет ни плана, ни решений, обратитесь к кому-то, кому вы доверяете, или даже непосредственно к специалисту. Возможно, есть глубинные проблемы или что-то, что заметили другие, но не заметили вы. Номер 4. Вы склонны слишком много рассказывать, когда кто-то готов вас выслушать. «Ух ты, тми! Вы часто это слышите? Отступили ли вы назад и поняли? Надо же, я встретил вас буквально пять минут назад и вдруг рассказываю вам о своих детских травмах». Такая реакция может быть отчаянной попыткой использовать или потерять, и указывает на глубокое одиночество. Вспомните голодающего человека, которому наконец-то разрешили пробраться на кухню, или испытывающего сильную жажду после похода через пустыню и наткнувшегося на оазис. Когда вы получаете недостающий ресурс, вы стараетесь завладеть им и использовать как можно больше. Ведь вы думаете, что никогда не знаете, когда он снова появится. Поэтому, когда наконец-то появляется кто-то, кто готов выслушать, а вы так долго были без доброго сострадательного уха, нужно поделиться. Люди, испытывающие глубокое одиночество, могут бояться, что после ухода этого человека у них не будет другого шанса снова открыться и наладить с кем-то контакт. Номер пять. Вы, Голум, ваши друзья — единственное кольцо. Это напрямую связано с предыдущим пунктом. Однако на этот раз друзья — это ресурс, а реакция одинокого человека заключается в том, чтобы накопить и заточить их выдержимость. Источником может быть страх потерять всех друзей или низкая уверенность в себе, чтобы завести новых. В любом случае, поведение основано на том, что у меня есть это, и я сохраню это навсегда. Это нехорошо и приведет к обратным последствиям. Друзья — это люди, люди со своими мыслями и желаниями, и они уйдут. Потому что быть хранимым и одержимым не значит хорошо проводить время. К сожалению, если единственный человек не осознает, что ведет себя подобным образом в одиночестве, он может просто воспринять это как отказ, стать более циничным и неприятным, тем самым затрудняя создание новых дружеских отношений. Так что вы не придумываете это в своей голове. Если это странное чувство появилось, не игнорируйте его одиночество может возникнуть даже тогда, когда, казалось бы, все внешние факторы направлены на борьбу с ним. Узнали ли вы что-нибудь из перечисленного? Наблюдаете ли вы проявление этих черт поведения у кого-то из ваших знакомых, которые обычно не такие? Мы все вместе в этом деле. И если вам нужно обратиться к нам, мы призываем вас сделать это. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.